привет друзья ну вот я и переехал в другое общежитие как и обещал поскольку все убежали рано-рано на работу а так обычно как-то кто-то есть а, в комнате наводит порядок спал я вот на этом втором ярусе а, но съехал игорь а, и уступил мне это вот это вот место окошко оно открывается так вот, открывается такой вот холодильник. Намного аккуратней, чем в том общежитии, где я был. Подписчики мои дорогие любимые, самые любимые дорогие. Я бы прежде всего хотел для вас выкладывать качественные ролики, видеоролики на YouTube, Одноклассники, на другие сайты социальные сети. Я думаю почти у каждого из вас есть э, аккаунт на ютубе и, э, э, и вам не будет так сложно нажать на кнопочку подписаться э, и поставить лайки на моих видосиках я недавно этим всем занимаюсь и естественно пока только окунулся в это все э, с головой но пока что макушка торчит поэтому буду очень признателен если вы пожертвуете Какую-то сумму мне на лечение. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментарии. Вот такие вот жирные лайки, не забываем, именно жирные. Ну, дизлайки тоже можете ставить. Хотя очень много бывает и гневных комментариев, намного больше, чем добрых. Я вас очень прошу подписываться на мой YouTube-канал, поскольку в Одноклассниках у меня уже 10 тысяч подписчиков. Уже такая круп... большая, крупная. но ну, вот я и переехал в другое общежитие, как и обещал э, в предыдущих видео роликах. Друзья, у меня к вам просьба, громадная просьба. Не могу двумя руками так сделать у меня на штативе телефон в руке. Видите, даже там трясется от возбуждение, от волнения вернее. Э, то, что мне немножко неловко и стыдно об этом вас спросить. Но это обычная практика на Ютубе в Одноклассниках не знаю, но в основном это посвящается тем, кто у меня в Одноклассниках в друзьях подписан на мой канал, подписчики мои дорогие любимые самые любимые дорогие вот так вот скажем и добрые надеюсь, хотя очень много бывает и гневных комментариев намного больше, чем добрых, но я думаю, это моя вина в этом. Позже я отвечу вам на ваши вопросы, на ваши комментарии, в основном на гневные. А пока что я вас очень прошу подписываться на мой YouTube канал, поскольку в Одноклассниках у меня уже 10 тысяч подписчиков, а, уже такая круп большая крупная цифра, а на YouTube всего лишь а, даже 400 человек не набралось. Хотя канал уже полгода, он не такой уж и а, маленький, уже подрастает понемножку. Именно, я про YouTube, а не про Одноклассники. В Одноклассниках у меня бешеным темпом а, просмотры идут. Также подписываются люди на мой канал. Спасибо вам громадное, то что вы э, все-таки на мои просьбы реагируете как-то и подписываетесь, не отказываетесь, ставите лайки и комментарии много пусть не очень хороших, но их много, и меня это радует. Но мне бы хотелось прежде всего вас попросить, чтобы вы подписались на мой YouTube канал, поскольку это основной мой канал, и уже оттуда я перезаливаю ролики в Одноклассники. То есть, не знаю, как правильно сказать, короче, сначала у меня на YouTube все новенькое появляется, потом уже только я добавляю это в Одноклассники. Поэтому я вас очень прошу поддержать меня своей подпиской, подписаться на мой канал, поставить палец вверх на роликах, также оставить комментарии, сделать репосты. Вот. Но самое главное, я думаю, это подписаться и поставить такой жирный лайк. Поскольку у меня одноклассники растут, а YouTube нет, это очень обидно и неприятно. Мне бы намного приятнее было, если бы у меня как и одноклассники, так и YouTube подрастали. Со временем, я думаю, уже будет больше, чем 10 тысяч подписчиков. А пока что для меня, конечно, это космическая цифра. У меня никогда такого не было. И тут я вдруг, наверное, стал известностью какой-то, пусть не громадный пока, но уже узнаваемый. Это, конечно, очень приятно, то, что вам интересна моя личная жизнь, как я живу, чем я живу, то, что я, может быть, даже о людях снимаю, как они живут. Это тоже меня радует, что вы все-таки оставляете комментарии, репосты. Спасибо за репосты. Это я к одноклассникам отношу, вернее, моя речь для одноклассников. Вот. А сейчас я вас очень прошу, подпишитесь на мой YouTube потому что, ну, реально канал какой-то мертвый. Одноклассники живет полной жизнью, а YouTube он как могила на кладбище с крестом, с таким вот и цифра 400. Прошу вас подписаться на мой YouTube канал. Также вы можете финансово помочь мне моему каналу, поскольку у меня есть не все оборудование, можно улучшить намного и качество видео, и качество звука. Но это все стоит денег, которых у меня в данный момент нет. Поэтому, если вам не сложно, вы можете сделать донат. У меня будет ссылочка под видео на донат. Донат, это те кто не знает, это пожертвование. Вы нажимаете на эту ссылочку и сколько вам не жалко. 50 рублей, 100 рублей, 1000 рублей. Там можно миллион рублей. Вот там очень просто, все легко. А, также у меня номера электронных кошельков. А, есть подсылка к донату. То есть вы можете также на мои электронные кошельки а, скинуть даже 10 рублей для меня это большая сумма. Нет, это не милостыня. Я не упрошу вас милостыню, поскольку монтаж очень много времени занимает. Я прихожу с работы и начинаю монтировать видео. Не спавший. У меня даже друзья там, кто со мной в комнате живет, говорят, то что хватит, давай ложись спать, отдыхай, на работу пойдешь уставший. Но я все равно стараюсь как-то выпустить быстрее видеоролики, быстрее сделать качественный, заметьте, качественный монтаж. И выложить для вас эти ролики и видео, что вам было интересно. Конечно, они не супер крутого качества пока что, но если вы пожертвуете какую-то сумму, а я думаю, у меня накопится немного денег, чтобы что-то докупить, я даже знаю, что, но ну, думаю, вам не особо интересно, вам более интересно будет, не особо интересно смотреть, что я докупил, какое оборудование, хотя это тоже потом сниму и покажу для тех, кому это будет интересно, кто тоже занимается, как и я, блогерством. Вернее, начал заниматься. Я бы прежде всего хотел для вас выкладывать качественные ролики. Видеоролики на YouTube, одноклассники на другие сайты, социальные сети, ВКонтакте также. То сайт нельзя его забывать, надо говорить. В Инстаграме тоже есть, ТикТоке тоже есть отрывочки моих, из моих видео. Вступления, скажем так. Поэтому, э, прошу, не жадничаем, подписывайтесь на мой канал. Э, именно YouTube-канал. Э, в Одноклассниках вас очень уже много. Э, хотя, я тоже буду рад, если вы и в Одноклассники будете подписываться. Но больше мне, конечно, хотелось бы, чтобы вы э, проявляли активность свою на YouTube. Я думаю, почти у каждого из вас есть э, аккаунт на YouTube. И вам, ничего не будет, э, э, э, и вам не будет так сложно нажать на кнопочку «Подписаться». Э, и поставить лайки на моих видосиках, чтобы они продвигались как-то выше, выше, по... как это называется, забыл. Нельзя такое забывать. Короче, чтобы они выходили в топы. А в Одноклассниках я уже в топе. В топах, в топе. Не знаю, как правильно, пишите в комментариях, исправляйте меня. Я недавно этим всем занимаюсь, и, естественно, пока только окунулся в это все с головой, но... Пока что макушка торчит, ну, вот, поэтому надеюсь на вашу поддержку, как и моральную, так и материальную, давайте посмотрим мою гомбу. Друзья, у меня ужасно болит зуб, иногда я не сплю ночами, вот сейчас днем заболел, как раз мой выходной но это очень сильно. Зубная боль – это жесть, он у меня давно уже болит где-то в протяжении года, начал ныть сейчас вообще бывает более невыносимые поэтому мне нужны бабки не старые бабки которые с палочкой ходят, а деньги я имею в виду капуста не та, которая растет на огороде а капуста, которая э, зеленая такая, с цыпками, вот, чтобы выдернуть его или залечить, если его можно спасти, если он не так безнадежен а поэтому буду очень признателен если вы э, пожертвуете какую-то сумму мне на лечение спасибо дорогие мои друзья вот моя комната в общежитии давайте вот так вот такой беглый осмотр сделаем камерой такая вот немножко срачник но это сегодня так поскольку все убежали рано-рано на работу а так обычно кто-то есть комнате наводит порядок моет полы подметает заправляет постели убирает со стола ну как бы так как дома в принципе то же самое давайте пройдемся по комнате друзья сколько здесь кое мест? сначала посчитаем раз два три 4 5 шесть семь восемь восемь койко мест вот это вот мое кулько-место. Я думаю, вы его узнали по моему рюкзаку. Он был в других моих видеороликах. Я здесь совсем недавно. Вот он мой пакет. Такая вот моя зарядочка от телефона, на которой я в данный момент снимаю этот видеоролик. Спал я вот на этом втором ярусе. Но съехал Игорь и уступил мне это вот это вот место он уехал в другое общежитие и любезно мне его уступил чтоб никто другой его не занял потому что сами понимаете нижнее место удобнее чем верхнее поэтому теперь мне спать намного удобнее чем до этого было. такая вот лестница такие вот лестницы на второй этаж скажем так в поезде немножко по другому но здесь койки как в поезде а, голыми боссами ногами конечно по ней неудобно лазить но если в носочках то довольно таки нормально а, такое вот окошко оно открывается так вот, открывается и можно проветрить если если стоят потники с работы обувь Воняет и в комнате невозможно дышать. Такие вот мои потники валяются. Коллега по работе, он просил его не снимать, поэтому я не буду этого делать. Это вот такой творческий, скажем так, беспорядок. Такие вот стулья. Стулья, стулья, стулья, чтобы когда пришел с работы лень раздеваться хочется присесть, но на кровать в такой одежде с улицы садится не особо а, приятно и этично. можно присесть на такой стул вон розеточка, удлинитель воткнуть телефон, зарядить его поиграть в игры как бы так вот, весело друзья, вот такой вот стол на нем мы обычно а, трапезничаем, кушаем а, такой вот стул еще один Холодильник, есть даже чайник, вскипятить воду, сделать себе кофе или чай. А вот это вот макарошки. Меня ими угостил сосед, когда они еще свежие были. А, даже на работу меня а, ими а, заставлял меня взять, чтобы я там голодно не сидел, потому что на работе я одни пирожки жую. Вот. Но я забыл, заропился. Вот. макароны с мясом. Кстати, офигенно вкусные были я их ел горячими такой вот холодильник намного аккуратней чем в том общежитии где я был здесь продукты общие лежат каждый что-то покупает кладет в холодильник то что он любит кушать или по его конечно возможности финансов потому что платят нам не особо много Поэтому позволить можно не все. И Икру красную мы не едим, черную тем более. А... У нас обычная еда, а, хлеб вот такой вот нарезной. А, каждый день. В принципе, любой человек себе его. и не человек может позволить. Так. Это там ногти стрижор, да? Вот слышите, ногти стригут. Мы тут все делаем, помните? Если что мы тут не срем, да? <свят> а так мы тут все делаем. Вот. Такой вот лимонад, в окей покупал то, что надо, тоже недорогой, 19 рублей, если мне память не изменяет, хотя иногда она мне изменяет, а как неверная женщина. Думаю, всем ясно, понятно мои плоские шутки, мой черный юмор, неудавшийся, вот как можно, как можно проживать довольно таки неплохо а, в общежитии кстати мне здесь правда понравилось Это, наверное лучшее общежитие где я побывал за последнее время извиняюсь у меня насморк у меня болит зуб у меня короче болят ноги если все ноги растер в туплях, ботинки неудобные на работе у меня мозоли жесть какие я очень рад что у меня сегодня выходной но значит я наверное, на работе скончался от насморка от зубной боли и от мозолей своих на ногах на прошлой работе у меня на руках мозоли были, поэтому тоже такой юмор, кто умеет шутить, догадался, о чем я говорю. Вот. Ну, про работу я не серьёзно, я работал, там провода мотал, поэтому у меня были мозоли. Ничем таким не занимался, противозаконным, поэтому не подумайте плохо обо мне. Вот. Вот так. Друзья, поэтому подписываемся на канал, ставим лайки, комментарии вот такие вот жирные лайки, не забываем, именно жирные, но ну, дизлайки тоже можете ставить но ну, вот, карма вас за это накажет, хотя многие кстати думают что дизлайки это плохо, на самом деле это не так это совершенно не влияет никак на а, видео а, то же самое что лайк, только это дизлайк, а, youtube это так расценим, другие сайты не знаю вот. повторюсь подписывайтесь на мой а, youtube канал Потому что в Одноклассниках у вас уже 10 тысяч, а на Ютубе и 400 человек с натягом, может наберется там, я не знаю. Короче, народ, я ничего не знаю, вот. знаю только одно, что я вас очень прошу подписаться на мой канал, именно на Ютубе. Ну и в Одноклассниках также не забываемся подписываться, чтобы отслеживать мои видосики и там, и там. Также не забываем донатить, денежку мне ссылочка будет под видео на донат, также там будут номера электронных кошельков если вам не жалко, сколько вам не жалко вы можете пожертвовать мне на новое оборудование, также на мою жизнь и избавиться мне от одной боли, пойти выдернуть мой больной зубик или все-таки его как-то удастся спасти и залечить, если вы не нормальную денежку кинете, то тогда, наверное я поставлю себе коронку, не буду дергать, но в принципе можно так вот спасти и меня, и мой зуб все это делаю для вас, мои дорогие друзья, чтобы вы смотрели интересные видосики. Если буду до конца без зубы, у меня и так уже половина, подходить. подходит. Зарплата небольшая, поэтому... Кстати, мне на днях впервые за полгода пришел донат 100 рублей, я не знаю, кто это мне задонатил, но хочу выразить громадное спасибо вам, молодой человек или девушка, что вы один из первых, сделали такую вот внесли. вернее, это первые деньги, сто рублей, пусть это небольшая сумма, но мне очень-очень приятно сделал первый шаг, как говорится, к тому, что люди все-таки стали немножко добрее, более понимающие, наверное, то, что я не просто так вот видосик снял, его выкинул в интернет и все, то, что я все-таки занимаюсь видеомонтажом, а уже, кстати, приличное время, я бывший хип-хоп исполнитель, музыкант, клипы на заказ снимал, фотограф. Можете также найти мои работы в интернете, вконтакте, в том же инстаграме. Вот. И у меня уже довольно-таки обширный большой опыт в этом деле. Блогерством меня как полгода занимаюсь, поэтому видеомонтаж у меня это, скажем так, с материнским молоком я питал в себя. Вот, и стараюсь, конечно, вот, сделать красивый монтаж, озвучку, на звуком поработать. Не сплю по ночам, когда надо отдыхать и идти работать. Вот, поэтому, думаю, мои старания зря не, не пропадут и все-таки вы мне какую-то сумму задонатите. Даже 10 рублям, повторюсь, я буду очень рад. Если каждый из вас мне по 10 рублей отправит, к примеру, я смогу купить, например, Стабилизатор, чтобы вот так вот камера не тряслась. Это такой штатив, он специальный, электронный, очень крутой. Поэтому еще раз всем спасибо. Не забываем подписываться, ставить лайки, комментарии. Всем пока.